Всем привет! 38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил радостную новость в своем инстаграм. Утром 26 марта его возлюбленная Екатерина Тулупова родила сына. Для каждого из них это второй малыш. У Шепелева есть сын Платон, который родился в гражданском браке с Жанной Фриски, а у Тулуповой – дочь Лада от предыдущих отношений. Счастливый Шепелев уже поделился первыми фото сына в соцсетях. Добро пожаловать! подписал он один из снимков с новорожденным ребенком. С момента ухода из жизни Жанны Фриски прошло больше пяти лет и жизнь ее мужа Дмитрия Шепелева с тех пор существенно изменилась. У телеведущего возникли отношения с Екатериной Тулуповой. Поначалу мужчина скрывал эту новость, чтобы избежать возможного осуждения общественности, но в 2019 году он рассказал историю знакомства с возлюбленной. Сейчас пара счастлива и воспитывает троих детей.